Всем добрый вечер, делимся с вами новостями по Skyforge. Доступно новое легендарное оружие для паладина. Может ли паладин, истинный воин света, владеть оружием тьмы, если оно служит благому делу? Используйте силу темной материи, чтобы уничтожить силы океанидов, втолкшийся в элеон. С 16 ноября вы можете приобрести набор Dark Mater и вооружить своего паладина совершенно новым легендарным оружием. Emaus. без навеличия. Этот набор также содержит полезные ресурсы. 2 миллиона кредитов, 25 тысяч знаний о врагах и 75 репликаторов Эй и. Пакет Dark Mater будет доступен в течение двух недель после начала продаж пакета. Emaus. на величия. Выносливость увеличена на 40%. Когда натиск наносит урон цели, паладин получает эффект силы темной материи, который длится 12 секунд и увеличивает урон от всех завершающих ударов в комбо-атаках на 200%. У него также есть определенный шанс создать три сферы темной материи вокруг паладина. Каждая сфера увеличивает критический шанс на 7%. Время перезарядки натиска увеличено до на 25 секунд. Это все, что мы вам хотели рассказать. Надеемся, вам понравится. На этом у нас все. Спокойной ночи.